Здравствуйте, дорогие друзья, мы сегодня с вами собрались для того, чтобы обсудить возможность заработка в интернете с интернет-проектом корпорации ЗУС. Если сказать коротко, то вы сегодня узнаете о том, как живет там, где вы сейчас живете. Неважно, маленький населенный пункт или мегаполис. Ничего не вкладывая, никого не обманывая, зарабатывать в интернете, не выходя из дома. А с вами я, Лотникова Екатерина, я являюсь руководителем интернет-проекта Корпорация ЗУС. Руковожу я им не в одиночестве. Мой бизнес-партнер, моя мама, Лотникова Лёля. Работая с нами, вы еще с ней познакомитесь. А на вашем экране сейчас схема того, о чем мы сегодня будем разговаривать. То есть вы сегодня узнаете коротенько обо всем. О сути заработка. Об, этом, об этой новой специальности, сколько вы будете зарабатывать в первое, второе последующие месяцы, что конкретно вы будете делать, за что вам будут платить и в конце концов, какие у вас перспективы и с чего начать. Также в эту встречу в конце мы включили ответы на самые распространенные вопросы. Мы знаем, какие вопросы у вас будут возникать по ходу, поэтому мы на них ответим. И очень надеемся, что данный вебинар будет абсолютно исчерпывающим и дающим вам полное представление о том, как вы можете изменить эту жизнь вместе с нашим проектом. Это не громкие слова, мы сейчас с вами об этом поговорим. Ну, а перед тем, как начать говорить о серьезных вещах, я хочу... Обратите ваше внимание на то, что мы не относимся к лохотронам, финансовым пирамидам, обманным схемам, схемам заработка, сектам и чему-то такому подобному. У нас все очень серьезно. Настоящая работа, на которой мы получаем настоящие деньги. Если вы готовы много и качественно работать, мы готовы много, очень много платить. И, как вы уже, наверное, знаете из маленьких видеороликов о нашем проекте, корпорация ЗУС – это сообщество людей, зарабатывающих в интернете. Интернет-проект запатентован, то есть все официально, все по-взрослому. Ну а теперь вернемся к теме, как может измениться ваша жизнь. Если коротко, то с нашим проектом вы сможете осуществить все свои мечты. Вот давайте прикинем, о чем мы мечтаем с вами. Ну все, я, вы, все люди на планете мечтают о лучшей жизни для себя и своих детей. Очень хочется расплатиться с ипотеками, автокредитами, раздать долги, чтобы никаких долговых обязательств не было. Хочется купить машину или повысить уровень машины. Хочется выделить время для того, чтобы в конце концов заняться своим здоровьем, образование детям хочется дать хорошее, купить новую квартиру, новый дом, сделать ремонт. Об этом мечтают все. Все без исключения хотят больше времени проводить со своей семьей, хотят ездить на море желательно хотя бы раз в год. И не туда, где сам борщик варишь для своей семьи, а где все включено, и так, чтобы на пляже место было чтобы полежать, отдохнуть. Вы же понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы все об этом мечтаем. Это нормально. Мы все хотим жить лучше. А давайте посмотрим, что в реальности. На фоне тех мечт, которые у нас есть, денег не хватает. Работа, дом, работа – это вообще нормальное явление. Живем от отпуска до отпуска которые, кстати, по расписанию и не всегда там, где хочется. Автомобиль у нас эконом-класса. Для того, чтобы он был выше уровня, нужно влезть в, в очередной кредит. Десять раз еще подумаешь, а потянет ли семья. А вдруг работы лишусь, а как я это буду платить. Съемная квартира или проживание с родственниками. А так хочется жить отдельно. От любимых родственников в этом же городе, в этом же подъезде, но в своей собственной квартире, в своей семье. Очень часто даже работая на хороших должностях, люди испытывают недостаток самореализации. То есть любая работа, она, как правило, монотонна, рутинна и выше своей должности, ты не прыгнешь. А для того, чтобы пройти по карьерной лестнице, надо кого-то подсидеть, кого-то сместить, просто так ничего не бывает. И не каждый на это готов пойти, переступить через свои какие-то душевные принципы. Главное развлечение, главное доступное развлечение, как правило, это посмотреть сериал, новости. Или полистать ленту в социальных сетях, что же там у людей нового происходит. Почему так происходит? Почему мы хотим, мечтаем, но не получаем? Ребят, вот то, что вы сейчас видите на своем экране, это изменило мою жизнь в корне. Поэтому я очень хочу, чтобы вы сейчас услышали, что я вам сейчас говорю. Вот смотрите, график вверху, схема жизни называется. Посмотрите на синюю кривую. Внизу 14, 25, 35 – это годы. Вот где-то в 14 лет человек получает паспорт. Уже появляются первые задумки, где, по-моему, заработать денег. Но деньги он начинает зарабатывать, когда отучится в институтах, в школах. Это где-то лет в 25 знаете, что интересно? Зарплата-то средняя какая? Левый столбец. Смотрите, 500, 1000 долларов. Зарплата в среднее 300 долларов. Так живут все. Но вот зарабатывая 300 долларов в месяц, разве можно осуществить все свои мечты? А посмотрите, теперь график движется на голубой график от 25 до 45 лет движется по одной горизонтали. Это говорит о том, что что бы мы ни делали, есть потолок в зарплате Зависит от образования, зависит от должности Зависит от города Одна и та же должность в разных городах а, Допустим, в мегаполисе имеет больше доход, чем в маленьких городах То есть всегда есть потолок, выше которого ты не прыгнешь А после 45 лет Если вам еще не 45, спросите у тех, кто старше Ваши доходы начинают падать Потому что вас начинают смещать более молодые, более амбициозные, дорогу молодым специалистам и так далее, и тому подобное, и благополучненько все мы после 55-60 уходим куда? На пенсию. А это такой доход, которого порой не хватает даже, чтобы просто жить, не то что мечты осуществлять. И вот у человека, работающего по найму, есть очень маленький промежуток времени. Где-то примерно 20 лет, если женщина еще в декрет не уходила. Уходила в декрет, то эти годы тоже недоступны. Это как зарабатывали в семье двое, одна ушла в декрет, семья стала жить хуже. Поэтому многие думают, а родить ли ребенка или нет. Друзья мои, вот так живут ваши родители, вы живете, будут жить ваши дети, если вы сейчас не измените стиль жизни. А что же я вам тут такого предлагаю? Значит, во-первых, если вы не читали книжку «Квадран денежного потока» Роберта Киосаки, обратитесь к тому представителю корпорации ЗУС, который дал вам ссылочку на это видео, он вам даст ссылочку для скачивания, скачайте, почитайте. Более подробно об этом будет говориться. Во-вторых, обратите на оранжевый, внимание на оранжевый график. Это работа в нашем проекте Начать зарабатывать может ребенок 14 лет То есть 14 лет, как только есть паспорт, человек может начинать у нас зарабатывать Можно совмещать с семьей, с работой, с учебой Пожалуйста, рожайте детей, заканчивайте институты И параллельно работайте с нами и зарабатывайте деньги Таких людей очень много То есть одно только совмещение открывает возможности для каждого из нас Следующий момент. Ваши доходы будут постоянно расти. Нет потолка в доходах в нашем проекте. Нет. И вот смотрите, даже если вы с 14 до 35 лет, за 20 лет вышли на уровень дохода 2000 долларов, он у вас становится пассивным. Вам его платят, даже если вы больше не работаете. Я понимаю, что сейчас все это звучит фантастически, кто упал со стула от шока, вставайте, я подожду. Но на самом деле я обо всем этом вам сегодня расскажу. Это реальность, в которой живу я. Живет моя мама, живут мои родственники, живут партнеры и участники нашего проекта. Поэтому я вам предлагаю отложить все дела, которые вас сейчас отвлекают, и внимательно вникнуть в то, что я сегодня буду говорить. Иногда у нас спрашивают, а почему мы раньше об этом не слышали? Почему нам наши родители не рассказывали об этом способе дохода, о том, что существует? Ну, Во-первых, ребят его не было раньше. Это пришло с интернетом. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, слева от книжечки надпись «Работа по найму». Во-вторых, все наши с вами родственники, родственники работали по найму. Они учились в обычных школах, которые готовили к работе по найму. Им говорили – Закончишь школу, закончи институт, будешь инженером, врачом, учителем, круто, у тебя будет свой кабинет и так далее и тому подобное. И вот раньше другого способа заработка не было. Потом прогресс шагнул вперед, люди поняли, что работа по найму – это ты работаешь на систему, Тебя могут в любой момент уволить Заменить Незаменилых сотрудников не бывает Стабильность в этой э, сфере Наблюдается только в качестве стабильно низких зарплат Хороших зарплат там не бывает Не бывает Я э, Немножко сегодня о себе расскажу И мне э, посчастливилось э, Быть в хорошей должности В хорошем месте за хорошую зарплату Но тогда жизнь прекращается Потому что ты полностью погружаешься в эту работу Жизнь на работе по найму за хорошие деньги, как бы время для жизни уменьшается параллельно с увеличением зарплаты. И в один прекрасный момент ты понимаешь, что все, ты тебя купили за вот эти хорошие деньги. Дальше особенность работы по найму: не вышел на работу, денег нет. Кто-то мне сейчас скажет: ну это нормально, нормально. А в нашем проекте вы можете сегодня не работать, а завтра интенсивненько наверстать упущенное. Вы сами свой график регулируете. О, как бывает, представляете? Работа на себя. Знаете, когда я первый раз все это слышала, я потела. От, потела от стресса, который я переносила. У меня два высших образования. Я вот на все это сидела и смотрела, думаю, боже мой. Почему мне об этом не рассказали раньше? Ну, я вам, конечно, все сегодня расскажу. Двигаемся дальше. Работа на себя. Это туда входят амбициозные люди, очень хорошими лидерскими задатками, потому что они сами становятся системой, которая их кормит. Стоматолог открывает свой личный кабинет, и он там и администратор, он там и главный врач, он там все, да. Конечно, дохода здесь больше, конечно. Но ты, система, ты не вышел на работу опять, денег нет. То есть человек сам себя как бы нанимает на работу. Об этом, обо всем очень подробно пишет Роберт Киосаки квадрат денежного потока». Роберт Киосаки – это миллионер, который сделал свое состояние в разных сферах бизнеса. В конце концов, есть собственный бизнес, когда наш, к примеру, стоматолог открывает сеть клиник, нанимает людей. То есть он создает систему, которая работает на него. Вот здесь он может сделать шаг в сторону, сегодня может не выйти на работу – и правильно запустив этот бизнес, кстати, здесь надо очень много вложить в таком бизнесе, да, и не умудриться не прогореть, но если все хорошо сложилось, у него формируются пассивные доходы. То есть он может сеть стоматологических клиник передать по наследству своему ребенку. Они отлажены, они хорошо работают, управляющие и так далее, и тому подобное. Отдел кадров и все такое работает безукоризненно, и в принципе это не требует никакого его вмешательства. Но здесь надо вложить. Какие перспективы, да, доходы вообще не сравнимые с левой половиной представлены есть еще инвестирование это когда есть лишние деньги и ты хочешь во что-то инвестировать ну когда мы говорим об инвестировании очень всегда я привожу пример вы у вас появились лишние деньги вы купили лишнюю однокомнатную квартиру сдали ее в наем вот неважно чем вы занимаетесь квартиранты каждый месяц вам платят деньги например вот если перевести на российские рубли и взять пример допустим россию да, средняя квартира съем однокомнатной квартиры в среднем по стране это 12-15 тысяч рублей. То есть у вас появилось несколько миллионов, вы купили эту квартиру, и 12 тысяч рублей вам капают, капают, капают, капают, капают. Это инвестирование, да, на определенном этапе накапает так, что оправдает квартиру, а дальше пошли в плюс. Но вы при этом ничего не делаете, это тоже как бы категория пассивного дохода. И а, общая масса населения, когда спрашивала, вот если у тебя было... 3-5 квартир, денег денег, ну да, несколько миллионов, что ты сделала? Купила квартиру, наем сдавала. То есть это самый доступный способ инвестирования для обычных людей, понятный, доступный и реальный, ребятки, реальный. Так вот, наша работа это оранжевый график на вашей схеме. Это собственный бизнес с элементами инвестирования. Да, я знаю, вы искали работу, а я вам сейчас начинаю тут говорить про бизнес. Ну, ну, ну как есть? Да, вначале это будет работа, дальше это превратится в бизнес, если вы захотите. А моя задача сегодня до вас донести тонкость. Я знаю, что наша работа в интернете отличается от других работ в интернете, и я знаю, что многие из вас... Если еще не пробовали другие работы в интернете, то обязательно попробуют. Параллельно с нашей, или попробовали до нас, или там еще попробуют. Вот я сама такая была, я тоже везде была. Я очень хорошо все это знаю. И я вам сейчас коротенько расскажу, чем работы в интернете отличаются. Значит, работа в интернете бывает, первая графа за оклад. Например, вы администратор на сайте, вы сидите за компьютером там, с 12 до 4, и люди, заходящие на сайт, задают вопросы, вы им отвечаете по шаблонам, да, по заготовленным схемам. Значит, это вот работа за оклад. Например. Работа за процент. Это, например, вы научились делать сайты, и вам под заказ сказали, нашли вы клиента, он говорит, сделайте мне сайт, вы его делаете, клиенту нравится, он вам платит. Не нравится, не платит. И работа в корпорации соц. Это нечто другое, это абсолютно другое. Это не клики, не просмотры, не создание сайтов, это абсолютно другое. Вот давайте мы сейчас с вами по основным критериям этих трех направлений пройдемся, чтобы у вас сложилась общая картина, и вы тогда лучше и нашу работу поймете, и в дальнейшем сталкиваясь с другими работами, вам будет намного проще. Итак, свободного графика, естественно, при работе заклад нет. Там, где вы работаете за процент, сделал, получил. Там у вас, да, возможен. У нас, да, свободный график. Вы сами регулируете свой день абсолютно точно. Гарантированные выплаты. Работа-заклад, да. Вы отработали свои часы, вам заплатили. Ну, это правда, знаете, если заплатили, потому что очень много мошенничества сейчас в интернете. Мы очень ждем, когда наведут порядки наши власти в интернете, потому что вас кинуть могут в любой момент, а вы никто, звать вас никак и на ваши звонки и письма просто перестанут отвечать. Я так один раз попала, то есть я отработала месяц, мне должны были заплатить деньги, а мне там сказали, извините, девушка, мы вас не знаем, а вы кто? Ну, в общем, был для меня, скажем так, урок. Работа за процент гарантированных выплат нет. Сделали работу, получили, не сделали, не получили. У нас тоже нет гарантированных выплат. Но наши доходы при нашей работе растут из месяца в месяц. У нас есть гарантия выплат, то есть если вам положено, вам заплатят. А вот работа за оклад, работа за процент, как я уже рассказала историю про себя, гарантий, что вам выплатят деньги нет. Никаких. Иногда бывают говорят, вы заработали 5000 рублей, вот как заработаете 15, тогда сможете вывести эти деньги. Зарабатываешь 15, я говорят, а мы тебя больше не знаем вот это на них отработал уровень дохода за оклад или за процент это всегда низкий уровень дохода у нас уровень дохода высокий и прогрессивно растущий с элементами пассивности да? потолок в доходах конечно же за оклад абсолютный потолок за процент потолока это так как в сутках 24 часа и вы не сможете большее количество сайтов сделать чем а, можно за 24 часа у нас Потолка в доходах нет. Как это формируется, вы сегодня узнаете. Характер выплат. Ежемесячные, соответственно, ежедневные, там за проделанную работу у нас перспективные. То есть, да, по итогу месяца, но они возрастают. Социальная ответственность, то есть официальность. За оплаты, за процент официальности нет. У нас официальные выплаты. И наша, как бы за вас компания будет платить налоги. За, за вашу деятельность. То есть это все официально, это очень хорошо для тех, кто э, понимает, что платить налоги надо. Вот. Так за вас их будут платить. Вот Оплачиваемое время для жизни. То есть это возможность создания пассивных доходов, когда вы поработали пару лет и, допустим, больше ничего не делаете, а деньги вам платят. У нас это есть, нигде этого нет. То есть, ребят, как вы понимаете, преимущество на лицо, поэтому сразу хочу сказать, даже если вы сегодня ничего не поймете, я вам рекомендую работ... делать то, что вы раньше делали, работайте по найму, воспитывайте детей, но параллельно с нами сотрудничайте, и через какое-то время вы будете очень рады тому, что вы ко мне прислушались. Как будет выглядеть ваши доходы? Вот я тут говорю, он увеличивается, увеличивается, а сколько, как, когда... Вот я вам привела пример, значит, здесь первая графа месяца работает. дальше работа по найму. Но мы взяли среднюю зарплату по России, например, да, ребятки, кто в других странах, ну, примерно, вы тоже знаете, да. Ни для кого не секрет, сколько ты получал в первый месяц, столько ты будешь получать и через год. Вот в нашем примере 300 долларов. В нашем проекте, да, вы в первый месяц будете получать, получите 50, во второй 100, в третий 150, в четвертый 300, только через какое-то время доходы сравняются, да, допустим, с вашей работой, зато потом пойдет по увеличению, а ваша работа останется на том же уровне. Ну, за классический бизнес, кто с этим сталкивался, вы все прекрасно знаете, что первые два года, если повезет, ты будешь в минусе, потому что будут только отбиваться эти деньги, которые ты вложил. Там вообще никакого дохода, но мы все-таки внесли в данную таблицу данную графу, потому что присутствуют среди нас с вами люди, которые рассматривают вариант классического бизнеса. Я вам сейчас показала примерную схему, чтобы вы понимали, как растет доход и какие перспективы. У нас уже есть случаи, когда люди на 1000 долларов выходят в концу первого месяца. 50 – это мы показали среднестатистическое. Кто знает, может быть, вы побьете рекорд нашего проекта. Мы будем только рады. Этот мужчина нам сегодня будет задавать вопросы от вашего имени. И один из часто встречающихся вопросов. Говорят, вы знаете, вот, ну все красиво говорите, но я не верю, что в интернет можно зарабатывать. На что я обычно отвечаю так. Ну вот по прогнозам Сбербанка аналитического отдела к 2025 году все жители планеты тем или иным образом будут связаны с интернетом. То есть от младенца до пенсионера. Что это будут смарт-системы на телевизорах, это будут телефоны, смартфоны, не знаю, что это будет, да, но это будет. Сейчас, сейчас, на данный момент, несмотря на то, что создается ощущение, что все в интернете, сейчас в интернете только 20% населения. Представьте, 25, как это быстро растет, что к 2025 году будут все. Это не занятая ниша, это новая ниша. И эта ниша дает возможности для подвижения товаров и услуг. Вы все знаете, что есть интернет-магазины. И вот, кстати, именно интернет дал возможность появлению нашей профессии, нашего бизнеса, нашей системы заработка. И открыл новые возможности для нас с вами. Не важно, где мы живем. Работать мы можем из дома. Если мы меняем место жительства, работу мы не теряем. Вы можете путешествовать, и при этом не скажется на вашей трудовой деятельности. И, как я уже говорила, так как это из дома, то на работу ездить не надо, экономятся. Одежда, ну, девочки, колготки, туфельки, и самое главное, экономится время, это самый невосполнимый ресурс. Люди на работу порой час добираются, час обратно, час еще собраться, для того, чтобы одеться, накраситься и так далее, и тому подобное. Вот они, 2-3 часа времени, которые вы можете проводить с семьей, потому что встали утром, Ваша работа рядом с вами. На кнопку нажали, вы на работе. Пока у вас кофеварка делает кофе, вы просматриваете письма. Все это можно делать параллельно, все это можно делать а, совмещая, а, параллельно ходить в магазины, отводить детей в садик, забирать с садика, делать параллельно уроки. Все мы делаем параллельно. И для того, чтобы далеко не ходить, я расскажу о себе. Дело в том, что иногда думают, что для нашей, нашей работы нужна какое-то определенное образование. Но все же привыкли, да, работаем по специальности. Вот я по специальности глазной врач. Я закончила Саратовский государственный медицинский университет 6 лет. Два года ординатуру по классу офтальмология, вот. Фото справа вверху Это я как раз работала, устроилась работать В один прекрасный санаторий Краснодарского края Так вот, я офтальмолог Я глазной врач Я не с бизнесом, не с интернетом Вообще не имела никакой связи И я сейчас здесь зарабатываю Поверьте, здесь ничего сверхъестественного нет Мы вас всему научим Так вот, как немножко о себе Я из обычной семьи Мои родители, мои родственники, жители сельской местности Прекрасные поселки городского типа Ну вот, родственники справа вверху да, как у всех, гипертония, сахарный диабет, любовь к детям, ну как с обычной нормальной семьей. Единственное, что мной двигало, чтобы получить высшее образование, мне родители всегда говорили, получи высшее образование, и ты не будешь сажать картошку, а будешь, допустим, лечить людей. Вот я так и решила сделать, институт закончила, работать начала по специальности, попала в санаторий Краснодарского края, энергии у меня всегда было много, идей много за год. Я э, очень скаканула по карьерной лестнице, я стала заведующей санатория, и вот здесь, как я вам уже рассказывала раньше, я поняла, что либо карьера, либо семья. Семьи у меня на тот, не было, на тот момент не было, у меня была карьера, у меня были деньги, но у меня абсолютно не было времени даже для того, чтобы сходить на свидание. Какая семья? никакой семьи не предвещала. Ну, мне очень хотелось семью, детей, дом, ну, чтобы все, вот как мы с вами мечтаем, на море с детками. И я бросила эту прекрасную работу, как все мне говорили, такая работа, ее бросать нельзя, но я бросила, уехала в Москву. Ну, куда ж, как не в Москву, меня ж нигде ничего не держит, домой возвращаться я не хотела. Там я познакомилась с супругом, а, и... Чуть-чуть раньше этого я познакомилась с данной системой заработка, с данной работой в интернете. Меня она очень вдохновила, я поняла, вот это то как раз, что мне поможет и реализоваться, и сделать карьеру, и стать успешной, и быть при этом мамой и женой. Для меня это было очень важно. Вот Как изменилась моя жизнь? Я сейчас нахожусь дома. Ребеночек у меня в садике. Я параллельно с работой делаю домашние дела. Если нам очень хочется, мы можем в садик не пойти, а поехать, допустим, в зоопарк или еще что-то. То есть мы живем свободно. Наша семья очень много путешествует. Благодаря данной профессии мы путешествуем. То есть я вам сегодня еще об этом расскажу за счет компании. А также мы путешествуем сами. Например, наша семья два раза в год гарантированно в апреле и в октябре уезжает отдыхать на Северный Кавказ. Мы очень любим Северный Кавказ. В апреле в Москве, мы сейчас живем в Москве, еще холодно, вот фото внизу, а на Кавказе уже классная, шикарная, теплая, комфортная погода. В октябре то же самое. На Кавказе уже жара спадает, уже комфортно тепло, а в Москве уже холодно. Вот таким образом в нашей жизни, несмотря на то, что мы живем в Москве, 6 месяцев лето, потому что мы можем себе это позволить. И я такая не одна, в нашей команде люди совершенно разных профессий, разного вероисповедования, с разных уголков 12 стран мира. Это и многодетные мамы, и студенты, и пенсионеры, кого у нас только нет. То есть это о чем говорит, о том, что сотрудничая с нашим проектом, вы гарантированно имеете возможность стать успешным. Ничего вас не ограничивает. Вы познакомитесь с нашей командой, с нашим дружным коллективом, когда начнете обучаться и начнете действовать. Что еще вам даст наша работа такого, чего вы не получите больше нигде? Работая с нами, вы будете бесплатно путешествовать три раза в год. Бесплатно, за счет компании-партнера. Вот, пожалуйста, это некоторые наши фотографии. Справа вверху это Монте-Карло в центре. Из Италия, внизу там конкретно Рим, слева вверху это Барселона, Испания, Валенсия, внизу темное фото на фоне светящихся да, центральных фигур их города, плюс, допустим, вот фотография, которая не передает грандиозности того, что хотелось изобразить, это мы стоим на... На фоне круизного лайнера Круиз по Средиземному морю Тоже был абсолютно бесплатен Для нас и это ждет вас Если вы начнете с нами Сотрудничать Что еще у нас есть того Чего нет на обычных работах Или на других работах Это автопрограммы У вас гарантированный карьерный рост По мере карьерного роста Вы получите 6 автомобилей Первый автомобиль будет стоимостью 15 тысяч долларов, второй автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов и так далее и тому подобное. Причем марку машины выбираете вы сами. Вот, например, Volvo, Lexus, BMW, Audi, Volkswagen. Да, надо поработать, надо активно включиться в работу, нужно и получить какие-то первые результаты. Но это не гонка, это не соревнование, как только сделали то, что нужно, получили в машину машину. У вас будут еще по ходу работы премии тоже четкие, абсолютно очерченные. Понимать будете, что вы должны сделать для того, чтобы к доходам вам добавили машину и премию, например, да. Дорогие подарки у нас не смартфоны, планшеты и так далее и тому подобное. Все это ждет вас, если вы будете сотрудничать с нами. Что еще есть у нас чего? Ну нет вообще нигде. Это признание. Признание. Это ежегодные банкеты партнеров, международные конференции. Вас даже будут печатать в глянцевых журналах, рассказывать всему миру о том, что вы успешный, вы молодец, вы достигли того, сего, пятого и десятого. Что признание у нас в изобилии. Что еще вы получите, работая в нашем проекте? Вы приобретете бизнес-навыки. Я знаю, как это важно для многих сегодня, потому что успешный человек успешен во всем это и финансовая грамотность. Вы будете зарабатывать столько, что у вас будут оставаться деньги, надо понимать, куда их вкладывать. Хотя по вложению денег мы не учим. Будете квартиру покупать в конце концов. Личностный рост. Осваивать будете коммуникационные навыки. Будете развивать в себе лидерство. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. У нас для этого есть все. Бизнес-тренинги бесплатные, онлайн, офлайн. На наших каналах YouTube очень много тоже... Такого материала. У нас есть специальный обучающий сайт. Организована система вебинаров, где вы будете получать информацию. То есть все очень серьезно. Бизнес-навыки, личностный рост также вам гарантирован. Да, новая профессия. Новая профессия. Институтов еще таких нет. Этому не учат. Поэтому мы вас будем этому учить в процессе работы. У нас есть готовая пошаговая система. Берете эти инструкции, эти шаги, начинаете делать. У вас начинает получаться, вы оттачиваете мастерство для профессионализма и успех вам гарантирован. Каждый может с нами начать зарабатывать, если начнет действовать. Итак, видеоуроки, вебинары, бесплатное, понятное обучение, пошаговые инструкции. Дальше каждому партнеру нашего проекта мы даем профессиональный сайт для работы. Вы все знаете, в интернете писать, и работать... Можно, но менее эффективно. У вас будет обучающий сайт, где в удобное для себя время вы будете постигать, грызть гранит науки. А также 24-часовая онлайн-поддержка. В Телеграме у нас есть чаты, в которых сконцентрированы специалисты нашего проекта, а также вы будете туда добавляться и ни один вопрос не останется обязательно ответа. Более того, у вас будет личный менеджер, который лично будет отвечать за ваш результат, потому что каждого, кто приходит к нам, мы лично доводим до результата хотя бы две тысячи долларов. А дальше уже вы решаете сами продолжать сотрудничество или нет. Как вы понимаете, приходим мы работать, но при правильном отношении работа плавно превращается в бизнес. Как говорится, доходы более 2000 долларов в месяц работы уже не называются. У нас это уже называется бизнес. Весь ваш бизнес будет помещаться в смартфоне, компьютере, ноутбуке. Надо куда-то поехать, взяли с собой, на, вашем, на вашей трудовой деятельности не отражается. Каждого, кто пришел зарабатывать, гарантированно мы доводим до дохода 1000 и более долларов в месяц. Строим бизнес мы только в интернете, Подчеркиваю, что это не продажи. Мы не закупаем товар, не продаем. Мы не приглашаем людей продавать. Мы не содержим склады. Мы никого не уговариваем, не зазываем, не втюхиваем, не впариваем, не тащим. Ничего подобного мы не делаем. Ну и как тем более мы не финансовая пирамида. Что же мы делаем, по какой мы схеме работы? Ну, вот здесь внимание. Я думаю, что все вы ходите в магазины и видите, какое изобилие товаров на прилавках магазинов. Вот посмотрите, пожалуйста, производитель, стрелочка пошла вверх. Производитель произвел, допустим, шампунь, чтобы он попал на прилавок вашего любимого, там, Ашан, Метро, Магнит, Билла, там, не знаю, Окей, Рамстор, какие у вас там магазины в вашем городе, прежде чем он туда попадет, он пройдет сеть посредников. Это крупный от, средний от, мелкий от. Ну, как вы понимаете, мы все взрослые, каждый на этом зарабатывает. Посредники, кстати, порой живут лучше, чем производители. Потому что они накручивают цену и уже с этими накруточками, а, кстати, магазин-то, конечно, накручивает еще больше, наш шампунчик попадает на прилавок в магазин. Мы с вами, потребители, идем туда и покупаем. Ну, сейчас высокая конкуренция, и а, раньше покупать напрямую от производителя было невозможно. Благодаря появлению интернета, производители поняли, что они могут создать интернет-магазин, и люди смогут через интернет-магазин, независимо от того, где они живут, интернет стирает границы территориальной покупать продукцию, которую производителям будет доставлять. То есть производителю оказалось выгоднее организовать доставку продукта по стране выгоднее, чем отдавать продукт посредникам. Потому что когда мы покупаем напрямую от производителя, мы соответственно экономим деньги, мы покупаем по цене производителя. Производитель Рад, потому что чем ниже цена, тем уже чаще вы покупаете. Потребитель. Рад, и производитель имеет возможность внести там небольшую, может быть, цену в стоимость товара для того, чтобы вам этот товар доставить. Это если доставка бесплатная. Или включить э, стоимость доставки в доставку э, в прайс-лист. Да, э, доста и доставка вашего товара будет платная, но вам все равно это будет выгоднее, чем покупать в магазине. Потому что посредники накручивают больше. Вот эта схема нижняя стала возможным только благодаря появлению интернета. И это породило создание нашей профессии. Производители щедро платят тем, кто организовывает поток людей на их интернет-магазин. Давайте мы с вами чуть подробнее с этим разберемся. Но я думаю, что все вы прекрасно знаете, что покупать через интернет это не просто выгодно, потому что это производителя, это еще и удобно. И даже живя в маленьком населенном пункте, купить можно все угодно. Поэтому это направление сейчас активно развивается и растет. И я думаю, что для вас не секрет, что семимильными шагами увеличиваются объемы продаж в интернете разной, самой разнообразной продукции. Так вот, наша с вами задача. Направить потребителей в интернет-магазин нашего э, партнера, партнера нашего интернет-проекта. Смотрите, друзья, очень важная фишка. Мы не рекламируем интернет-магазин, мы не рекламируем товар, мы не рекламируем ничего, что связано с продуктом. Мы рекламируем одно единственное. Мы говорим, что вы можете зарабатывать в интернете совмещая с семьей, работой, учебой, бизнесом в свободное время, вы можете зарабатывать в интернете. Если вы будете делать то же самое, что делаем мы, пользоваться интернет-магазином, но ну, это понятно, выгодно напрямую от производителя, и рассказывать об этом другим. Смотрите, мы не продаем товар и не зовем людей продавать Мы зовем покупать у производителя и рассказывать другим Приведу простой пример Тысяча человек пришли в интернет-магазин и купили 5 позиций Шампунь, зубную пасту, мыло, зубную щетку, дезодорант Но это из чего вообще ни один человек обойтись не может В нашей ситуации в интернет-магазине не 5 наименований, а тысячи наименований, Широкий ассортимент, разная ценовая политика и вип-продукция, и попроще, и для женщин, и для мужчин, и для детей. И э, там, в общем, продукты естественного спроса. То есть то, чем мы пользуемся каждый день. Так вот, пришли 5 человек, они не могут не купить себе шампунь. Они его раньше в другом магазине покупали. А теперь, если мы им расскажем идею, они купят здесь. И вот смотрите, 1000 человек купили всего по 5 позиций. Пусть даже средняя стоимость одной позиции 100 рублей. 5000 человек Купили 5000 товаров, каждый по 100 рублей, это полмиллиона. Вы, как организатор этой тысячи людей, получаете 10%. 50 тысяч рублей, ребят, на русские рубли пересчитали. Смотрите, вы при этом никому ничего не продавали. Вы просто рассказали идею, а как это делать, это очень просто, я вам сегодня расскажу. И показали, как сделать заказ в интернет-магазин. То есть человек, один человек, даже 10 человек не, в, создании, не, не а, в состоянии за месяц продать на полмиллиона. Вот если мы все-таки сейчас пытаюсь разбить вот этот стереотип: что если бизнес, то надо продавать и, или звать продавцов. Нет. Даже если вы позовете 10 продавцов. Они никогда не продадут столько, сколько тысяча человек просто купят. Не потянут они полмиллиона. И смотрите, тысячу человек вы организовали, да, пришли они, вы за это получили деньги. Так они же на следующий месяц тоже пойдут покупать. Мало того, что они попробуют товар, им понравится. Мало того, что они понимают, что это выгодно, так они еще что же хотят зарабатывать. И они тоже начнут давать информацию. Я надеюсь, что здесь понятно, потому что следующая грандиозная новость заключается в том, что вам лично тысячу человек приглашать не надо. Это командная работа. Смотрите, как это выглядит. Когда мы даем человеку информацию, он, допустим, они, люди, делятся на две категории. Они говорят, а можно я просто буду покупать на прямой отправке? Можно. Вы ему открываете личный кабинет на сайте компании, партнера, показываете, даете ролик, как делать заказ, как разобраться в интернет-магазине, и они делают уже заказы без вашей помощи. Кто-то скажет, классная идея, я хочу тоже и пользоваться, и, соответственно, давать информацию. Научите как. Вы его также ему открываете личный кабинет. Но открываете личный кабинет с указанием своего личного номера, для того, чтобы компания знала, что по вашей инициативе пришел человек. Это первая особенность. То есть все по-честному. Вторая особенность. Когда мы одному открыли личный кабинет, второму открываем личный кабинет и выстраиваем как бы, это мы вам технически покажем, одного под одного. Так формируется структура. И смотрите, что получается. Каждому нов Пришедшему мы автоматически помогаем строить структуру в глубину. А он при этом включается в работу и продолжает вместе с нами строить структуру. Посмотрите на нашей схеме. Петя, под ним человек, потом вы. Смотрите, вы еще, может быть, не освоились. У нас часто бывает, вы сегодня присоединились, а завтра под вас Петя уже зарегистрировал под вас личный кабинет какому-то человеку, которого он пригласил. Вы включаетесь в работу, и цепочка растет быстрее. Это называется командно-стволовое построение. То есть мы вместе строим ствол. Ствол вырастает до определенного уровня, и вы начинаете строить свой второй ствол. То есть сначала регистрируете людей сами одного под одного, потом люди к вам присоединятся, у вас формируется как бы вот эта вторая команда. И вот эти стволы один за другим вы выстраиваете, выстраиваете, пока ваш доход не дойдет до того уровня, когда вы скажете, все, хватит. Мне и так денег хватает. Смотрите еще в чем фишка, почему не надо самому приглашать тысячу человек. Потому что красным сейчас на вашей картиночке обведена команда, структура а, ваша. То есть вы за покупки их всех покупаете. А Вася, вот он тоже, как вы, начал активно строить себе второй ствол, да, покупа, получает за покупки того, что обведено зеленым. А Петя получает за все, что на вашем экране. То есть поэтому а, у нас получается не надо тысячу человек. Например, вы... 10 человек, и каждый из них по 10. Посчитайте, сколько будет. То есть, чем вы ниже, тем больше вы получаете помощь от команды. То есть, это бизнес не первых. Я бы сказала, везет тем, кто пришел попозже. Далее, Вася, зеленый кружочек, включается в товарооборот ваш и в товарооборот Петя. Это как бы, да, мы на картиночке сейчас видим. Но при этом Вася может зарабатывать больше, чем Петя. То есть неважно, когда вы пришли, вы можете зарабатывать больше того, кто вас сюда пригласил. Это нелогично. То, что вы сейчас видите на схеме, это не вкладывается в то, что я сейчас сказала. Как же Вася может зарабатывать больше, чем Петя, если он входит в состав его товарооборота? Пока поверьте мне на слово, потому что невозможно за час рассказать о бизнес-системе, которая на сегодняшний день уже создала более 500 долларовых миллионеров. Это долларовых миллионеров, сколько еще людей зараба зарабатывают меньше, представляете? Их тысячи. Поэтому об этой системе мы будем говорить и говорить, пока просто поверьте на слово. Вы, придя сюда, можете зарабатывать больше меня. Как? Вы узнаете уже, когда начнете работать на наших вебинарах. То есть не надо самому искать тысячу человек. Мы работаем командой. Да, работать надо. Активно. Но это... Очень прогрессивный способ заработка, который не так уж сложно освоить. Как на деле будет выглядеть работа? Давайте мы с вами посмотрим. Ну, во-первых, место работы – это все, что угодно. Вайбер, WhatsApp, Skype, соцсети, доски объявлений, где хотите, все обучающие ролики мы дадим. Характер работы. Существует две схемы. Схема для начинающих. Вы обращаетесь к человеку. Шаблоны, как обратиться, как выбрать человека, где его взять, мы вам все дадим. Это очень просто, освоите за полчаса. Далее, если человеку интересно, да, я хотел бы узнать подробности о работе в интернете, дайте ему наше коротенькое видео. То есть сами ничего не рассказывайте. За вас видеоролик все расскажет. Он посмотрел ролик, пишет, а мне интересно, а можно подробнее? Вот, ребят, на самом деле так все и происходит. Вы даете ему длинное, что за длинное? Да вот этот вебинар, который вы сейчас сами смотрите. Все. Дальше либо ему это нравится, и вы ему оформляете личный кабинет, либо не нравится. Никаких проблем. А, пока вы начинаете, вы работаете по схеме номер один и параллельно создаете вторую схему, мы вас научим, которая с уровня директора а, запустит механизмы, когда люди сами к вам будут обращаться. Вот, например, у меня ко мне обратился молодой человек. Он сам мне написал, хочу узнать подробнее. Я ему двухминутное видео, да, он его уже, косо смотрел. Дальше я у него спрашиваю, вайбер, ватсап, вы есть? Давайте я вам скину а, больше подробностей. Ну вот а, конкретный молодой человек после просмотра видео а, сказал, что будет думать, зарегистрироваться или нет. Ну пусть думает. Наша с вами работа не уговаривать, не затягивать, давать информацию. Определенное количество людей к вам придут и... Все будет хорошо. То есть существует не автоматическая и автоматическая система. То есть, вот так все просто. Что же, какие основные шаги будут у вас с момента, как вы приняли решение: да, я хочу начать попробовать посотрудничать. Более ничего не теряю. В общем, вы сообщаете тому, кто дал вам посмотреть этот видеоролик о своем желании. Он вам открывает личный кабинет на сайте компании партнера, и вы первое, что получаете, это возможность приобретать высококачественную продукцию со скидкой 20% от 20 до 77, и теперь все для своей семьи и себя покупайте в этом интернет-магазине. Дальше, мы вас добавляем в чаты, телеграммы, это основной мессенджер где мы обучаемся, вайбер, и соцсети дополнительно. Даем доступ к обучающему сайту, там пошаговые инструкции, базовые вебинары, все, вы получаете руководство к действию, как начинать действовать. Далее вы активируете свой личный кабинет в интернет-магазине заказа и получаете современный высокоэффективный сайт от нашего интернет-проекта, который вам ускорит работу. Далее. Ну, соответственно, начинаете активно работать, используя инструкцию. У вас появляются первые люди, которых на, которым надо открыть личный кабинет. Мы вам помогаем это сделать, учим вас, помогаем обучать ваших новичков. Ваши новички включаются в работу, у них появляются новички, и мы вместе с вами обучаем, скажем так, новичков второго поколения. Таким образом, очень быстро команда строится ваша организация. И вот у вас появилось в организации 50 человек, которых вы провели по этим шагам, они включились в работу, да? Вы выросли по карьерной лестнице до уровня директора с доходом примерно 500 долларов. Итак, как только вы стали директором, ваша задача людей из вашей организации научить тому же самому, научить их зарабатывать 500 долларов, то есть научить, как провести 50 человек по этим шагам. Вообще, кто такой директор? Директор – человек, команда которого покупает примерно 3000 долларов, и он имеет доход свыше 500 долларов в месяц. Вот как только у вас в команде появляется человек, который зарабатывает, выходит на уровень директора и зарабатывает более 50 долларов, 500, 500 долларов, вот тут начинаются ваши пассивные доходы. За каждого директора в вашей команде вы получаете 5% вознаграждение гарантированно ежемесячно, пожизненно. Вознаграждение 5%, но не менее 12 тысяч рублей. То есть суть бизнеса заключается в том, что чем больше людей научите зарабатывать больше 500 долларов, тем больше вы зарабатываете. Я вам приведу простой пример. У меня несколько директоров которых я лично обучила. И вот своего первого директора я обучила в 2009 году. Это 8 лет назад. Это 96 месяцев. Мне 96 месяцев платят по 12 тысяч рублей. Это 1 миллион 152 тысячи рублей. Ребята, за 8, 8 лет мне платят за то, что я сделала когда-то. Вот это пассивные доходы, ради которых сюда приходят люди. Однажды проделанная работа приносит доходы пожизненно. Вы свой номер с этими пассивными доходами можете передать по наследству своим детям. О, какое наследство вы можете им оставить. А для того, чтобы было чуть более понятно, я вам хочу привести пример с квартирами смотрите средние как мы с вами говорили в инвестировании да есть лишние несколько миллионов купил квартиру сдаешь квартиранты и тебе по 12 там, 15 тысяч в месяц платят так вот здесь то же самое научили одного человека помогли ему стать директором равносильно что купили квартиру только вы не заплатили 3 миллиона 2 миллиона полтора миллиона вы ни копейки не вложили а получаете пассивный доход такой же как с квартиры Четырех человек научили. Считайте, что вы купили четыре квартиры. Знаете, что интересно? Восемь лет мне платит компания. Я за это время два года лежала в больнице. Год играла в люблю. Ну, влюбилась, вышла замуж, забеременела, вынашивала ребенка, занималась дизайном собственной квартиры. Когда мы купили квартиру в ипотеку, делали ремонт. Потом искала смысл жизни. Представляете, я за эти восемь лет что только не делала. А мне как платили, так и продолжают платить. Обратите на это внимание. Это шанс, который не даст ни одна работа. Нет бизнеса без вложений, который дает пассивные доходы. А знаете, что интересно? Что за 8 лет... 12 тысяч рублей превратились в 42 тысячи, потому что обученный мной директор начал обучать других людей. У него появились другие директора, и доход мой с структуры директора, она же растет, он увеличился. А я при этом 8 лет туда не касалась. Ребята, это шанс, это шанс для каждого. Но воспользуйтесь ли вы этим шансом, это решать только вам. А я хочу вас познакомить с компанией-партнером, которая открывает перед нами эти возможности, с которым сотрудничает наш интернет-проект. Это всемирно известная международная компания Арифэн. Компаний много, жизнь одна. И я хочу сразу же, Сейчас, пока вы читаете вот эти 9 пунктов, почему мы выбрали именно эту компанию, я хочу сразу же с вами поговорить о Байсберге. Дело в том, что 50 лет назад компания Арифлейм вышла на рынок мировой, 25 лет назад на рынок России и страны СНГ, и у нее был единственный способ заработка, это продажи по каталогу. Поэтому сейчас Арифлейм очень часто ассоциируется с продажами. Я была не исключением. Когда мне рассказали про эти возможности и сказали, что это Арифлейм, я говорю, подождите, Арифлейм, это же тетя с сумкой с каталогом. И мне показали айсберг. То, что тетя с сумкой с каталогом идет сейчас по улице, видит вся улица. А то, что мы с вами сейчас общаемся, не видит никто. На самом деле, да, раньше у компания имела доход только от продаж консультантов. Но прогресс не стоит на месте. Компания очень прогрессивная. Стал появляться второй уровень дохода. Он очень укрепился. И сейчас компания от таких, от нашей работы в интернете получает, посмотрите, под водой, львиную долю своих доходов. То есть, Работа с каталогом, она есть, я не против этой работы, она древняя, и это лучше, чем, может быть, мыть полы, чем стоять под 12-18 часов за прилавком и зарабатывать себе варикоз. Это лучше, но мы с вами работаем под водой, вот если так хотите, мы работаем способом заработка, который не связан с продажами. Это новый, инновационный и а, получивший а, повсеместное распространение благодаря интернету. Следующий момент. А, это же надо приставать, это надо уговаривать, надо людей куда-то вести. Вы знаете, а, может быть, когда не было интернета, а уже появлялся способ дохода, не связанный с продажами, может быть, тогда людям и приходилось слегка заниматься уговариванием своих знакомых, чтобы они пришли навстречу или что-то. А нам сейчас этого делать не надо. Миллионы людей в интернете, в Одноклассники за сутки заходит только 10 миллионов человек. А кто-то сегодня не зашел, зайдет завтра. Это только Одноклассники. И у только 20% населения в интернете, представляете, какой потенциал? Да не хочет этот, захочет вот этот. Раньше надо было тратить, может быть, много времени на то, чтобы что-то рассказывать. Сейчас не надо. Даем один Коротенькое видео, даем длинненькое видео, все дальше человек решает. Никого никуда не тащим, никого не уговариваем, просто люди получают информацию и сами решают, что им надо или задают вопросы. Итак, почему же компания Арифлэм? Работать мы можем в 60 странах мира, компания 50 лет, она настолько опытная, знаете как, если не утонула за 50 лет, не утонет. Двух, трех, пятилетние компании, еще непонятно, что с ними будет дальше, а здесь уже все понятно пять собственных заводов, где производится продукция, заводы современные по мировым стандартам. Собственный научно-исследовательский центр, то есть каждая баночка – это наука. Это высокоэффективная наука. Широкий ассортимент, удобная доставка. То есть мы с вами направляем людей в интернет-магазин, а доставку осуществляет компания. Производство, складирование, доставка, содержание интернет-магазина, проведение рекламных акций путешествия – это все за счет компании «Арифлейм». И придя сегодня, вы можете зарабатывать больше меня. Это тоже отличительная особенность компании «Арифлейм» и других И вы можете вести этот бизнес через интернет. Вот почему мы выбрали Арифлейм, очень гордимся своим партнером. А на вашем экране такая некая табличка, сколько примерно вы будете зарабатывать, двигаясь по карьерной лестнице. Ну, Первое – это столбец, это звание, о директоре мы уже с вами поговорили. Последний столбец – это доход, предпоследний – премия при достижении определенного уровня. Да, друзья, помните автопрограмма, премии? Премии, смотрите, даже 24 тысячи долларов есть. Достигая нового звания, нового уровня, вы еще получаете премию ну, Давайте немножечко пройдемся Значит, директор, понятно, кто такой, мы уже говорили Вышли на доход 500 долларов, премию 1000 долларов получили, растете дальше В своей команде обучили одного человека быть директором Вы старший директор, доход ваш уже примерно 800 долларов И премия дополнительно 1500 долларов Научили второго Человека. Вам еще две заплатили премию, а доход ваш тысяча Смотрите, научили третьего, вам еще премию три Вот обратите внимание, вот давайте просто на старшем золотом посмотрим. Вы научили трех человек как быть директорами. Вам заплатили премии, посчитайте, три, два, полторы тысячи. 5, 6, 7,5 тысяч долларов вам только премии заплатили. Некоторые люди столько за год не зарабатывают. А у вас это просто премия, потому что доход у вас 2000 долларов. Вот здесь уже бизнес начинается. Да? Сапфировый директор 4 человека, соответственно, премия 4, доход 2,5. Да? Бриллиантовый 6, старший бриллиантовый 8, дважды бриллиантовый, смотрите, 10, премия 10. А посмотрите, исполнительный директор. 12 научили, на 2 больше по отношению к дважды бриллианту, а премия не 12, а 24. Это не конец карьерной лестницы, там еще есть. И это мы здесь не говорим о бонусах роста, бонусах глубины, автобонусах. Мы об этом ни о чем не говорим, о путешествиях. Это просто деньги. Вы уже приметили, сколько вы хотите зарабатывать? Уже узнали, увидели, сколько человек вам нужно научить стать директором? Мы не запускаем здесь кораблей в космос, не занимаемся высшей математикой. Итак, давайте подведем некоторый итог. В чем смысл этого бизнеса? Создать товарооборот путем построения команды и обучения директоров. Что нужно делать? Давать информацию людям о том, что в интернете можно зарабатывать, строить бизнес. За что будут платить? За создание товарооборота путем построения команд за обучение директору. Кто будет помогать? Команда. Команда будет помогать строить, команда будет вас обучать, команда будет помогать вам обучать людей и так далее, и так далее, и так далее. Команда – это центровое. Что у вас будет в результате? Ну, во-первых, дисконта 20 до 77%. процентов. Доход с уровня директора 500 долларов и дальше нет потолка. Вспоминаем схему жизни. да? Нет вообще никакого предела. Путешествие за счет компании по миру – Три раза в год. Премии от 50 до 1 миллиона долларов. Да, премии бывают даже в миллион долларов. Автопрограмма по мере роста по карьерной лестнице 6 автомобилей. По мере того, как у вас будет появляться директора, у вас появится пассивный доход. Свой номер вы сможете передать по наследству своим детям. И у нас уже такие случаи в компании есть И не один Дальше, с нашей серией wellness И с нашими обучающими роликами о здоровье И мнением экспертов Вы станете здоровее Здоровье с wellness Дальше, у вас собственный бизнес Это определенный статус В обществе И конечно же свобода Вы свободны Я сейчас, как вы понимаете, не работаю нигде Я абсолютно свободна Это ждет вас Свобода, финансовая свобода, свобода передвижения и так далее и тому подобное. но ну, теперь давайте пройдемся по основным вопросам. Как давно вы тут зарабатываете, сколько работаете, сколько лично зарабатываете? Я уже частично о себе рассказывала, почему мы включили этот вопрос в презентацию, потому что очень часто нашим новичкам это задают. Их это задают такой вопрос, их это ставит ступор. Они дают видео посмотреть, да а вам говорят, а вы сами-то сколько здесь зарабатываете? Как давно работаете? И, понимаете, если он пришел, просто потреблял, а потом решил в бизнес включиться, то вообще получается картина. Два года работы, еще ничего не заработал. Вот поэтому, ребятки, я, вам, я понимаю, что такой вопрос задают люди не потому, что им интересно, что кто-то зарабатывает. Они хотят понять, как, какие шансы у них. Так вот, хочу сказать, ориентируйтесь на меня. Смотрите, две руки две ноги там в тапочках внизу под столом, два глаза, нос. Все как у тебя, все как у вас. Вот я здесь... Зарабатываю классно. Сейчас покажу. Ориентируйтесь на меня. Вы можете зарабатывать больше, чем я. Смотрите, мой личный пример, ребята, осознанно не показываю доходы больше, чем здесь, на самом деле больше. Ну, потому что, во-первых, это немножко у нас не принято доходами размахивать. Ну, это вообще ни у кого не принято. Да? Это, во-первых, во-вторых. Для начала вот этого достаточно, чтобы вы поняли. Вот э, давайте по графам пройдемся. Как вы знаете, в Арифлейм э, каталогия, каталожный период 3 недели. То есть мы здесь с вами видим доходы каждые 3 недели. Вот 13 каталог, допустим, да, э, смотрите, последняя графа 34,718 российские рубли. В 14-м уже 44, в 15-м 59, 67, 83, 117, 141. Ну вот 141 для вас хороший маяк. Ну, тащите с этого, вы потом поймете, как легко вы можете зарабатывать и 441, и 541, и так далее, и тому подобное. А вот дальше, посмотрите, вторую графу – это вознаграждение за покупки команды. А вот пошли премии, да, это четвертая графа – премии за открытие новых званий. То есть, когда достигалось новое звание, вот эти премии выплачивались. Также есть вознаграждение за сервисного пункта, если вы захотите, то вам компании вы организуете пункт выдачи продукции в своем городе, у вас будет собственный офис, компания вам даже выделит деньги на стильный ремонт, вот и еще будет платить за то, что вы выдаете ящички с надписью Васе Пупкину, Маши Фроськиной, вам просто ящики эти будут доставлять, их просто выдадите людям, вам за это еще будут платить. Вот, это тоже как дополнительный источник дохода. Вот Если вы захотите более подробно, мы с вами на тему пообщаемся. Смотрите, получилось здесь 7 каталогов, это 4,5 месяца. За это время мне выплатили 465 тысяч рублей. То есть если раскидать по месяцам, это 100 тысяч. Классно? И вот каждый месяц вы будете получать вот такую справочку, то есть бухгалтерию ведет компания, там все четко отслеживается, ни на рубль, никого не обманывают. Куда будут начисляться деньги? Первое время на ваш личный номер в интернет-магазине, они там будут либо копиться, либо вы ими будете оплачивать заказы. Но вы все равно будете себе покупать то, что вам нужно. Дальше, с уровня менеджера с доходом 200-250 долларов, деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке, вы банк выбираете сами, который вам ближе к дому. А вот компании все равно, куда вам перечислять эти деньги. Если к этому моменту на вашем номере накопятся деньги, вы их не использовали, они на расчетный счет идут. То есть не продукция нам тут зарплату выдают, а деньгами. Деньгами. А, такое бывает. У меня знакомая была о подобной системе, ничего не заработала. Ну, сразу вспоминаем айсберг. Что она там делала? Она либо делала то, что не то, что надо. Либо делала то, что надо, но не в достаточном количестве, не дала себе время. Понимаете как? Вы здесь можете зарабатывать больше, чем мечтаете. Наверное, вы должны понимать, что этому надо научиться. Потому что даже новый, новое блюдо, чтобы сделать, надо этому научиться. Это элементарщина, да? А здесь научиться зарабатывать деньги, освоить новую профессию. Как вы думаете, для этого нужно время? Вот очень многие хотят сразу за первый месяц получить сразу 2 тысячи долларов и при этом желательно, чтобы они ничего не делали, да нет, здесь надо работать, здесь надо осваиваться самые тяжелые, это первые три месяца, потому что ты еще ничего не знаешь, ничего не понимаешь, у тебя ничего не получается, тебе порой кажется, что ты делаешь хуже всех остальных, но дайте себе время дайте себе время, 90 дней дайте, и выложитесь по полной в эти 90 дней, результаты вас э, просто очень порадуют. Или ничего не делала, есть люди, которые, знаете, да, я хочу работать, обучаются, на вебинары ходят, но никому видеоролик не показывает, никому, не будет тогда результата. Не будет. Как, знаете, я всегда привожу пример, вот скажи, пожалуйста, твой сосед умеет летать на истребитель, а ты не умеешь. Это истребитель виноват? Почему в Арифлейм тысячи людей, которые зарабатывают очень круто? А есть люди, которые не зарабатывают? Кто виноват? Арифлейм? Система? Интернет-проект корпорация ЗУС? Катя Лотникова! Кто виноват? Наверное, вы уже знаете ответ. Так, дальше мы имеем дело с деньгами, поэтому при регистрации надо а, указать серию номер паспорта. Значит, смотрите, ребятки. А, Серию номер паспорта у вас никто не проверяет. Вы ее продиктуете человеку, который представителю корпорации ЗУС, который будет вам открывать личный кабинет, сами ничего не делаете, иначе вы не туда попадете, не так попадете, и мы не сможем вам помогать строить команду. Так вот, а когда у вас появится личный кабинет, в личном кабинете надо будет сфоткать свой паспорт и подгрузить. Вот Некоторые этого боятся. На самом деле, да, надо быть на чеку, но я хочу сказать, что Будете дать ксерокопию. Вот я в поисковике Яндекс ввела, смотрите, сколько паспортов. Бойтесь дать ксерокопию, ее можно заверить. А вот такие фотографии, их заверить нотариально невозможно. Более того, компания Reflame вам разрешает. На этой фотографии напишите сверху только для Арифлейм, но ну, изгадьте фотографии, ну, чтобы вообще ничего с ней сделать нельзя было. Компании э, не нужен этот документ, ей нужно четкое подтверждение того, что вам надо заплатить деньги. Когда вы придете за деньгами, придете с паспортом. И чтобы вы потом смогли доказать, что это вы, а не другой дядя, у вас должно быть доказательство. Более того, иногда люди, когда нам указывают серию номер паспорта, ну, бывает, опечатаются. Они опечатаются, или сам человек, который открывал личный кабинет, там унес данные, опечатался. Но ну, мы все люди. Ну, там, может, одну-две цифры там перепутал, что-то такое, местами они поменялись или еще что-то такое, да? Так вот, когда вы подгружаете в личном кабинете вот эту бумаж фотографию, компания видит, что опечатка ее корректирует. То есть это ваша защита, это в ваших интересах, не бойтесь. 50 лет компания Reflame, ей можно доверять. Маленький, маленькая прививочка, что может... Как могут отреагировать ваши друзья, ваши близкие на то, что вы сейчас им скажете. Так, я тут узнал новую идею, сейчас буду в интернете зарабатывать. Вот. И немножко хочу рассказать о себе, когда я им объявила, что я ухожу с медицины, я буду заниматься бизнесом и так далее и тому подобное, не по специальности, в общем, было что-то типа того, мы что, зря тут корячились, тебе высшее образование давали, уволишься с такой хорошей работы, у меня работа действительно была в частной клинике города Москвы, очень хорошая, потом обратно не возьмут, тебя обманули, тебе что-то не договаривают, это лохотрон, в Арифлэн невозможно зарабатывать, в интернете тем более, ты что, с ума зашла? Тебя надо спасать, мы не знаем, правда, как. И в конце концов все заканчивалось тем, что они меня пытались что-то запретить. Ребятки, если вы столкнетесь с таким, возьмите вот этот вебинар. Сядьте вместе со своими близкими, родными людьми Вместе посмотрите этот вебинар Останутся вопросы, давайте будем общаться Давайте будем а, разговаривать на эту тему Потому что моим родственникам это помогло а, В мое время, когда я пришла в вебинаров, еще таких не было Но я познакомилась с человеком, который здесь зарабатывает Он, я, Она а, моим близким рассказала примерно то же самое вот, и сейчас мои близкие не просто гордятся мной и тем, чем я занимаюсь, а многие уже со мной вместе с бизнес, в бизнесе. Вот вам яркий пример, моя мама, ярый противник была этой, этого бизнеса, а сейчас она бросила ну, как бы все, чем она занималась, и мы с ней бизнес-партнеры. А иногда говорят, вот покупки в интернет-магазине, это же надо вкладывать. Не надо. Вы раньше шампунь и мыло в одном магазине покупали, теперь купите в другом. Не надо ничего вкладывать. Возьмите каталог, потяните э, к своему интернет-магазину близких. Покажите каталог своим родителям, братьям, сестрам, тетям, дядям. Вы еще подарков получите целый вагон. Дело в том, что, э, смотрите, э, мужчины как минимум бреются. Плюс туалетная вода. Детям обязательно нужны витамины омега-3, чтобы он не болел, чтобы хорошо учился в школе, э, маму с папой радовал. Родители-пенсионеры? Прекрасно. Жидкое мыло, шампунь, зубная паста, им во как надо. Каждая вторая же краска для волос, каждая вторая женщина после 25 лет красится. Подруга, соседка, сестра, невестка. Ребят, возьмите для себя и для своих близких высококачественную продукцию по цене производителя не надо ничего вкладывать вы сэкономите свое здоровье не нарветесь на подделку и еще при этом заработаете а компания вам еще и подарков подарит подарит четыре каталога первые четыре каталога компания будет дарить подарков столько сколько насколько вы купили там очень много подарков получается так что включайтесь в эти программы это очень приятно, второго шанса не будет. А если у меня не получится? Я в такой ситуации всегда говорю, получится или нет, решать только тебе. Ну вот у меня получилось, еще у тысячи людей, у тысяч людей получается, почему у тебя не получится? И теперь вот вы сейчас все послушали, и я хочу вас спросить. Вот Не надо мне отвечать, не надо, вы просто себе ответьте. Вот что сердце вам подсказывает? И я не исключаю вариант, что среди вас есть люди, которые заслушали до этого места, то есть деньги-то нужны, то есть в принципе хочется и колется, да, и кажется, что какая-то ерунда, что-то все равно она не то мне говорит. Что-то тут, короче, не то. Сейчас вот как вот и что-то вы... Во-первых, регистрация бесплатная. Покинуть проект вы тоже можете бесплатно. Вы ничем не рискуете. Поэтому если есть такие глубокие сомнения, я вам настоятельно рекомендую, обратитесь к тому, кто дал вам ссылку на это видео, он вам откроет личный кабинет на сайте компании. Активируйте свой кабинет заказом, выберите для себя своей семьи. Разочек хотя бы не сходите в тот магазин, куда вы ходили. И наблюдайте потом, что будет. Наблюдайте, как под вами будет расти структура, как будут увеличиваться товарообороты, как вам начнут начислять деньги, но, правда, вы их сможете получить только если включитесь в работу, но вы увидите этот процесс на деле, и тогда все сомнения улетят, у вас появится понимание того, что вы владелец своей жизни, вы, и не обсто... Они обстоятельства, диктуют, вашу... ну, диктуют то, что будет происходить в вашей жизни, вы почувствуете крылья за спиной, что только от вас зависит, то, что будет завтра с вашими детьми, с вашей семьей, с вашей жизнью, с вами. Вы поймете, что любая мечта, она осуществима в этой жизни, в этом году, а не просто где-то в грезах. Вы научитесь мечтать больше, вы получите от жизни больше, чем даже мечтали. Ну а если уже сейчас сердце ваше колотится, и вы понимаете, что это ваш шанс, или оно так э, говорит, ой, а вдруг мой шанс, да, ну вот как, ну, наверное, все как-то сказочно, ну, может, все-таки попробуйте, да, обязательно. Срочно регистрируемся, срочно активируем личный кабинет, срочно получайте инструкции к действию и начинайте действовать. Дайте себе 90 дней, ребята. 90 дней выложитесь, и результаты вас приятно удивят. Итак, вы знаете, с чего начать. А я хочу завершить сегодняшнюю нашу встречу фотографией с одного из банкетов директоров. Это один из банкетов прошлый лет. Это только директора России. В руках у них премии. Кто-то научил двух директоров, кто-то одного, кто-то трех. И мужчины, и женщины, и молодые, и чуть постарше. Ребята, если они смогли, значит вы сможете. Срочно обратитесь к человеку, который дал вам этот видеоролик. Он вам даст ключи от личного кабинета. Активируйте номер заказа, а дальше либо наблюдайте, либо получайте инструкции и действуйте. До встречи на наших вебинарах.